Дорогие друзья, сегодня, 27 декабря 2019 года, господин Вячеслав Боговой завершил обучение, практическое обучение по продажам, которое было предоставлено для сотрудников компании «Лактали Салба». Он с успехом завершил все тренировки, и давайте его поздравим с этим завершением. Здраво. Вячеслав, поздравляю! Держи. Спасибо, спасибо, Давай, Вячеслав, чем хочешь поделиться? Что произошло? Что за место? Как мы ранее говорили, да. Спасибо вам большое за то, что вы потратили на нас время, потратили пользой для нас. Очень благодарен за этот курс, так как я ранее в продажах не работал занимаюсь только на этой работе, и мне очень нужен был этот курс. Я выделил самое главное для себя и поставил акцент на этом. И знаете, что я вам, да, дополнительное задание, которое мне надо было, я с ним проработал. Сейчас я испытываю легкость в общении с клиентами, я не заикаюсь и не запинаюсь, когда говорю большие суммы. Я могу с легкостью находить общие реальности и располагать к себе человека, которого до этого как бы не воспринимал как достойного до обучения да, да да да собеседника либо вообще какого-нибудь клиента возражение возражение самое главное то, что меня беспокоило то, что у нас есть изо дня в день каждый день людей много столько людей столько и мнений Эмоциональная шкала тоже очень важная и грамотная, так скажем, не знаю, расположение. Надо знать, как с человеком разговаривать, на каком он уровне этой эмоциональной шкалы находится. Тоже очень полезная, да. В принципе, в принципе, все, все, все, все, которые, все те лекции, которые вы нам передали, донесли до нас, все они нам помогли. И я надеюсь, они будут нам помогать и дальше. И там была графа, когда мы записывали, будете ли вы участвовать дальше в наших тренингах. Да, я написал по возможности, да. Но все мы понимаем, что человек должен совершенствоваться. И то, что мы сейчас выучили, это останется у нас в головах там на некоторое время. Но если мы дальше это не будем практиковать, практиковать или работать с этим, или посещать вот эти тренинг консультации, то это все улетучится. И мы надо это этим. Да, это надо совершенствовать, как и вы говорите, что вы до сих пор делаете деньги, совершенствуете угу. разные технологии. Угу. То есть вы, да, мастер продаж, сколько лет вы этим занимаетесь, и вы, тем не менее, дальше совершенствуетесь. То есть и, и нам как бы надо это поддерживать. Если не брать дополнительные курсы, то ходить на консультации, на тренинг консультации. Ну да, да, да. Это точно. Огромное вам спасибо. Применяй, Вячеслав. Я очень рад, что ты его попахал. На самом деле мы разрулили все, что надо было тебе разрулить. И на будущее желаю тебе успехов в продажах, чтобы у тебя продажи были самыми крутыми, круче, чем ты даже ожидаешь от себя самого. Мы работаем над этим. Молодец. Поздравляю. Спасибо. Пожалуйста.